Привет, с вами Амир Исламов, и в этом уроке я расскажу о том, как быстро сделать стереоэффект в Photoshop, или, как его еще называют, эффект анаглиф. Выглядит это примерно вот так вот. Не теряя времени, перейдем в Photoshop. У нас есть вот такая вот картинка в веб-дизайне и применим к ней эффект анаглифа. Делается это очень быстро. Переходим на вкладку Канала. Если данной вкладки у вас нет, то нужно открыть ее. На вкладке Окно и здесь вот. Поставить галочку на каналы. Далее нам нужно перейти на красный канал. Нажать Ctrl-A. Выделить весь документ. Далее Ctrl-T. Немного сдвинуть наш красный канал. И вернуться на RGB. Вот такой вот эффект у нас стереоскопии получается. В некоторых случаях выглядит довольно интересно. Давайте еще раз к другой картинке. Есть изображение, уже цветное. Переходим в каналы. Красный, Ctrl-A, Ctrl-T. Сдвигаем немножко красный канал. Включаем RGB. Готово. Причем можно применять не только красный канал, но и зеленый, синий и так далее. Любой, который вам нужен. Готово. Ставь лайк, если видео было тебе полезно. И до следующего урока. Пока.